Всем привет, остальным здравствуйте. В этом ролике речь пойдет про скрытые настройки графики, а именно файл VideoTXT. Я расскажу, что означает каждая команда и как лучше его настроить. Собственно, вот этот файл. Этот файл VideoTXT отвечает за настройки графики в нашей игре. Как вы можете заметить, здесь их немножечко больше, чем в дефолтных настройках. Если мы сюда зайдем, то тут немножечко меньше параметров, которые мы можем изменять. Здесь их немножечко больше. Я расскажу про значение каждого параметра. Расскажу про те значения, которые мы не можем изменять из игры. И расскажу, как лучше выставить настройки этого файла. Что ж, для начала нам нужно его где-то найти. Чтобы его найти, нам нужно открыть папку. Зайти в локальный диск C. Program Files x86, найти Steam, User Data и здесь нужно выбрать свой аккаунт. Лично у меня три аккаунта, и мне нужно выбрать свой основной. Чтобы это сделать, нужно вспомнить, в какой последовательности вы заходили на аккаунты, если у вас их там несколько. И наведя курсор на папку мы можем увидеть дату создания. Например, на свой главный аккаунт я входил самым первым, а остальные два аккаунта я уже заходил после него. Следовательно, мы можем сделать вывод, что вот эта папка создана была раньше всех, следовательно, это мой основной аккаунт. Дальше нам нужно перейти в папку 730, очень классное название, local fg и здесь хранятся все наши конфиги, которые мы когда-либо использовали. И вот здесь вот у нас есть два текстовых документа. Video Defaults это дефолтные настройки графики. Если вы в настройках игры нажмете сбросить, активируется именно этот файл. И Video TXT это как раз таки тот самый файл, который был у меня открыт в начале видео. Это настройки вашей графики, которые у вас установлены в текущий момент. Здесь есть настройки, которые мы можем настроить через игру. Например, сеттинг cpu level это качество эффектов такой же параметр у нас есть в игре только здесь у нас называется детализация эффектов но, в принципе суть одна и та же setting gpu level это детализация шейдеров она также у нас находится в игре эти параметры мы можем редактировать через игру во всех этих настройках есть один интересный параметр который мы также можем настраивать через игру но суть в том что этот параметр отвечает за многоядерную обработку и мы можем его настраивать через игру, но в игре у нас есть всего два параметра, включено и выключено, а в файле есть аж 4 значения, минус 1, 0, 1 и 2, многие ютуберы рекомендуют ставить значение 2, якобы у вас активируются все ядра процессора, на максимум В приоритете у вас поставится игра, чтобы процессор был максимально направлен на именно обработку игры. Поэтому я тоже поставлю двоечку, посмотрим что будет. Также в этом файле есть интересный параметр, которого нет в настройках игры. Это Setting, Mat Grain, Scale, Override. Этот параметр отвечает за наличие эффекта зернистости на экране. При значении минус 1 стоит дефолтное значение, которое устанавливается игрой, при значении ноль мы его отключаем при значении 1, мы его включаем. Для повышения FPS, я думаю, что все-таки легче поставить 0, потому что мы его отключим, и компьютеру не нужно будет обрабатывать этот эффект зернистости. Также в этом файле есть еще один интересный параметр, setting mem level. Я не могу дать ему точного определения, но насколько я понял, это максимальное количество допустимой оперативной памяти, которая может забрать себе игра. И она измеряется в гигабайтах, то есть, например, 2, это 2 гигабайта, которая может использовать игра под себя. Либо же, возможно, этот параметр отвечает за дополнительную оперативную память, то есть, если игре не хватает уже выделенного для нее места, она может забрать еще 2 гигабайта, ну в моем случае 2, смотря какой у вас параметр стоит. Лично меня в этом параметре все устраивает я не хочу ничего менять но если у вас например 16 гигабайт а у вас стоит здесь два можете поставить 4 мне кажется лишним не будет если вы почувствуете что что-то изменилось в лучшую сторону то напишите в комментарии и верните этот параметр обратно в принципе это все настройки которые мы не могли настроить из игры но можем настроить от этого файла это grain scale override это meme level и ну qmodel мы можем настроить из игры но у нас там всего два параметра, а здесь целых четыре. Я попробовал поставить два, поиграю, напишу потом в комментариях, что с этого получится, все будет хорошо или следует вернуть это значение обратно. Также из этого файла мы можем сделать кастомное разрешение для игры, изменив вот эти вот два параметра. Это ширина и это высота. Но для того, чтобы эти параметры применились, нам нужно Full Screen сделать на 0. потому что если мы сделаем Full Screen, у нас игра будет растягиваться во весь экран. Вот, собственно, я запустил игру с разрешением да, запустила так что я теперь не могу выйти потому что мне не хватает О, хватает я могу все-таки нажать вот поэтому ха, советую лишний раз не играться с этим параметром а то еще не сможете выйти из игры Но, по идее в консоль можно написать Экзит и тогда да вас выкинет из игры что ж в принципе на этом ролик заканчивается благодарю вас всех за просмотр я надеюсь что я вам хоть как-то помог всем пока остальным до свидания